В Нидерландах следователи и прокуроры опровергли все российские фейки и предоставили неопровержимые доказательства того, что малазийский Боинг MH17, на котором было 298 человек, в 2014 году был сбит российским буком М с территории, контролируемой так зваными ДНР. Были рассмотрены абсолютно все варианты событий, предоставленные российской стороной, а именно... О том, что самолет был взорван вследствие террористического акта с помощью взрывчатки, которую чудом пронесли на Боинг перед взлетом самолета. Этой версии противоречит буквально все, в том числе и деформация фюзеляжа воздушного судна, которая имела бы другую форму после внутреннего взрыва. А также не подтвердилась основная версия, на которую опиралась российская пропаганда, а именно, что Боинг был сбит в результате спецоперации украинским истребителем с целью привлечения международной общественности, чтобы обвинить Россию в терроризме и агрессии на Донбассе. В результате опроса свидетелей, изучения снимков с космоса, проанализировав данные с радаров, в том числе и с российских радаров, в частности, которые детально рассмотрели в суде, установили, что никакого истребителя в возможной зоне поражения Боинга не было. Вот какие поддельные данные с радаров прислала в виде доказательства кремлевская пропаганда. При падении скорости на км в час. В 17 At часов a speed of 200 21 минуту 35 секунд в месте разрушения боятся новая открытия на воздушном объекте. Диспетчер, запрашивая характеристики вновь появившегося объекта, данные о его параметрах получить не может, так как, вероятнее всего, воздушное судно системой вторичного опознавания не оборудовано, что характерно для военных самолетов. На основании перехваченных переговоров между российскими и украинскими диспетчерами видно, что никакого самолета рядом с Боингом не было, ни одна из сторон не упоминает его в диалоге. Слушай, Ростов. Ростов, Где? а вы мало с 917-го наблюдаете? Да, да нет, сюда начал разваливаться, метка его. Но у нас тоже. тоже Илы да? не отвечают. И не отвечают на вызовы, да? Да. И не видим, пока его. Также были рассмотрены десятки других, даже крайне маловероятно возможных вариантов событий, и все они не обвенчались успехом для российской стороны. Как Москва не пыталась запутать следствие, предоставляя ложные спутниковые снимки, а также используя фотографии в виде фотомонтажа, все они были опровергнуты следствием и прокуратурой на основании неопровержимых доказательств. Особое внимание было уделено неудачным попыткам спрятать главную улику в крушении Боинга – это зенитно-ракетный комплекс «Бук-М», принадлежащий Российской Федерации. Было установлено, как «Бук» был ввезен на оккупированную территорию Украины со стороны России и то, как он вернулся обратно, но уже без одной ракеты. Об этом свидетельствуют как спутниковые снимки, так и фотографии, а также видео с мобильных телефонов и дорожных регистраторов граждан. Теперь касаемо главных подозреваемых в крушении малазийского Боинга. Это трое граждан России. Игорь Гиркин, известный по прозвищу Стрелков, который во время сбития самолета называл себя министром обороны боевиков ДНР. Сергей Дубинский, известный под прозвищем Хмурый полковник ГРУ России Олег Пулатов, известный по прозвищу Гюрза, а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный по прозвищу Крот, который находился в то время в рядах группировки ДНР под командованием Дубинского. Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета, приведшей к гибели всех пассажиров и экипажа на борту. Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля. Подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. А на сегодня у меня все. До встречи в следующем выпуске.